В нашем комменте крутая штука. я тебе что Ну, <свят> да, самый первый. Почти. Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 8 часов по московскому времени. Стой, Рады подождите, на... ты уверен, что сегодня понедельник? <свят> среда, <свят> среда, <свят> неважно. Но понедельник а, перенос был, потому что мы все были в разлетах. А, друзья мои, а, Забыл, что хотел сказать. Ничего, нормально, я больше не буду продолжать. Да, в общем, да, в общем, а, мы сегодня собрались, потому что действительно в понедельник не получилось собраться, а новостей много. Прошел форум, а, точнее прошел саммит в Казани, прошел на ура, было очень много новостей, шикарных новостей. И сегодня, я думаю, мы все вместе подведем итоги, а, еще раз озвучим, что было на саммите, ну и, конечно же, давайте... Толь, ты произвел больше всего фурора, ты произвел больше всего новостей, рассказал столько, что у многих людей мозг просто раскололся. Куча разных эмоций, куча разных мыслей, поэтому тебе слово. Анатолий, давайте плюсиками в чате поприветствуем его. Друзья, всем привет. Сейчас это самое. Ну, чтобы у меня такого не подчувствовать, у тебя, я решил подготовиться сегодня и все записал на бумаге. <смех> это то, что я ну, из таких основных новостей смог выделить, которые нам необходимо было пройти. Так, смотрите, в первую очередь по традиции, то есть независимо от того, были мы в пути или были на месте, то есть у нас на этой неделе добавилось 4 новых курса. То есть первый это курс – это алгоритм работы с привычками, то есть и, и уже был первый урок, то есть это кто вы, прекрасная незнакомка, или алгоритм работы с привычками. Потом курс… Врабатывание нового партнера в бизнес или единый алгоритм достижения успеха в бизнесе MLM. Да? То есть для чего, зачем, почему, мечты, идеи, то есть так называется первый урок. Потом курс бренд по имени Я. То есть, урок называется бренды в течение бренды, бренды в тренде. Надо ли тебе становиться брендом? То есть, так называется. И у нас еще один курс появился Жизнь без страха. То есть страх, э, урок называется страх как э, ресурс. Да? Это что касается новых курсов. То есть почему э, важно, э, что появляется новый курс, все прекрасно знают. Для участников сообщества есть, э, до, ну, есть доступ на э, э, сейчас секунду. Да, есть <клёх> доступ там, допустим, VIP. Да? И чем больше курсов, тем, э, соответственно дешевле становится участие, понимаете, да, в чем суть, да, то есть у нас, например, когда мы начинали, у нас была идея, что у нас будут курсы, а теперь у нас в неделю по 4 курса добавляется, а люди, которые год назад один раз что-то взяли, то есть они все еще имеют то, что у них было, и снова и снова каждый добавляется, я поэтому я считаю важным каждую неделю это все дело проговаривать. По урокам, которые прошли на неделе, здесь вообще очень много, на самом деле, Лично, в общем, суммарно у нас прошло 11 занятий, и прошла четвертая неделя интенсивного интенсива мастер-продаж 3, и в Академии и Институт Человека, то есть у нас два урока появилось, то есть управление временем и новый взгляд на здоровье. Вот. А также я знаю, что уже э, начался еще потоковый курс именно по финансовой грамотности, но у меня еще это не вписано, это пойдет уже на следующей неделе, То есть я здесь только вот срезы делаю с воскресенья до э, воскресенья. Вот. И по урокам, которые появились, э, обратите внимание. То есть у нас один урок появился. Это личный бренд в социальных сетях для малого бизнеса. Э, так, это у нас получается стори э, сторителлинг story, э, продажи. Потом у нас получается курс Dream Builder. Там появился урок стратегия и практика в курсе личный бренд равно тренд. У нас появился пятый а, появился урок это пять заблуждений онлайн предпринимателей или ну, почему же нет продаж, так если можно сказать. Да? Потом курс у нас «Бизнес в Инстаграм» появился третий урок, было два, стало три, легче всего объяснять, то есть без этих заголовков, скажем, да. А потом face building курс, то есть это коррекция зоны губ, кстати, очень важно, уже обратили внимание, когда девушки фотографируются, сюда, то есть… Если уже так не могут делать, они тогда уколы ставят. Так вот, чтобы не ставить уколы, ну, чтобы все-таки так было, вот для этого есть уроки, и очень-очень-очень очень положительная обратная связь идет. В общем, технология выбора профессии, курс, урок появился, профориентация, то есть шаг первый, Узнай себя. Мы считаем, что это реально очень круто, потому что большинство людей, или, скажем, детей, идут учиться, потому что куда-то надо идти, а им вообще не надо никуда идти, до тех пор, пока они не понимают, зачем и куда чтобы они уже могли определиться. Вот поэтому профориентация важна все-таки до того, как они куда-то поступают. А потом курс есть у нас «Включи Инстаграм», то есть урок «Как с помощью личного бренда и Инстаграм построить международный бизнес и путешествовать по всему миру». А у нас по курсу «Эмоциональный интеллект» появился урок «Эмоции и твоя уверенность в себе» что многим не хватает, и было бы здорово. Потом есть курс, курс «Аква. Выход на новый уровень». То есть это урок «Самостоятельное обучение плаванию. Корректировка техники». Угу. Вот. А потом у нас есть курс «Идеальная стройность». <coughs> Мастер-класс «Путь к стройности» называется тоже. Добавил сейчас уже на сайте, вы сможете найти. И «Время сильных личностей», то есть урок «Эффективная коммуникация и психология общения». Uh, да, про uh, мастер-продаж 3 я уже говорил, то есть уже пошла четвертая неделя интенсива, и в Академии мы уже это тоже все затронули. Так, хорошо, это что касается обновлений там, по курсам и урокам в уже существующих курсах. Uh, сейчас перейдем к одной из самых таких, uh, я не знаю, щекотательных, душетрепательных тем, это то, что было uh, в Казани. Uh, в Казани я знаю, что у нас есть много людей, кто хотели бы приехать, но не получилось, там, под... кого-то, может быть, свои личные какие-то были причины, и они не смогли... Uh, ну, у кого-то были причины, что они просто прощелкали свой билет. Uh, почему я говорю прощелкали? Потому что uh, им просто их не хватило. То есть я помню, что последние две недели, когда закончили все билеты, сейчас бурлили, и друг другу все звонили, и просили как-то что-то это. Uh, впредь, друзья, всегда так будет, судя по всему, uh, потому что <coughs> я имею в виду, что uh, то есть мы изначально будем планировать uh, столько мест, что мы знаем, что должно быть продано больше билетов поэтому будем планировать чуть-чуть меньше потому что а также вот и на форуме когда у нас было то есть я всем сказал эту позицию почему я так хочу потому что я хочу что работать с лидером с лидерскими составами и лидер я считаю что лидер уже проверяется здесь на первом этапе успел ты получить билет или нет потому что ну, не может быть чтобы лидер не достал билеты ну, ну скажем, если лидер это не понимает, тогда пусть он это один-два раз попробует и поймет, что лидер всегда получает билеты заранее. Я думаю, здесь суть более-менее понятна. Углубляться не будем. Все же у нас у некоторых не получилось, поэтому хотелось бы ну, озвучить, что там все было. То есть на первой теме, ну, первую тему, то есть я открывал этот форум, ну, понятно, Сергей Няшев ведущий, то есть он сопровождал всю эту программу, кстати, очень круто все было, мы выдержали все таймлайны, что крайне непросто, то есть это было реально, ну, многие подметили, что столько много спикеров, вы выдержать все таймлайны, ну, по выступлениям это целое искусство. В общем, у меня было... Была тема Анатолия то есть, что было заявлено на первой закрытой встрече, то есть, как вы помните, там год назад у нас ничего, кроме идеи, не было, мы там встретились в онлайне, я там помню, где-то в отеле, в пути, там что-то как-то рассказал, сказали, там вот это, вот это будет сделано, и подвели итог, то есть, там, понятно, мы все это проходили, был подведен итог, что было сделано не только то, что было заявлено, но еще 500 тысяч всяких других моментов, которые вообще не обсуждались, но это все было сделан и реализован в течение этого первого года. Потом у нас был Евгений Шакиров с темой там, молодежное движение, то есть это такой э, яркий молодой парень, э, который ну, как показывает, как молодежь в бизнесе, то есть вот все, что с этим связано было реально очень круто. А Виктор Высоцкий, э, главный делок сообщества, э, это миссия сообщества, то есть выступил с темой, что было крайне интересно, и э, многие люди оценили, что здесь очень много всяких, э, ну, у нас и, ну, имеется в виду нас очень много всяк, всякого добра именно вот для человека то есть там они оценили что нету там каких-то продаж что кого-то куда то тащит а что именно вещают и говорят, что вот это наша среда, вот так она устроена. В общем, было ну, крайне интересно, я, конечно же, не смогу сейчас передать эту тему. Паша Шимко, один из самых успешных популяризаторов сообщества, выступил со своей темой про сильные стороны сообщества, то есть там было, ну, такие были такие отличия, как среда, то есть <как> отличие от сообщества, от компании. То есть многие люди еще не знают, что компания и сообщество – это разные абсолютно направления. И то, что можно компаниям, например, нельзя сообществом. И наоборот, то, что можно сообществе, то есть в компаниях недопустимо. Да, то есть это вот важное отличие были там проговорены и очень хорошо была открыта эта тема. Паша благодарность отдельная. Вот Володя Шаерман выступил э, по целям, да, то есть там уже было развернуто. О, Штутгарт подключился, Штутгарт привет. А, да, то есть выступил э, по, по целям, то есть было, ну понятно Владимир там профессионал в в этом направлении и люди сидели с карандашками записывали и все были счастливы. Потом у нас Сергей Тишко был как спикер, то есть там как правильно пользоваться продуктом изи, то есть все, что в нашем образовательном и вообще как с этим работать. Да. Александр Благов выступал, это у нас тема, тема была ну, мотивационная и осознанная родительство, то есть это было просто как анонс, но это все будет больше вещаться на вебинаре, потому что это тема больше для скажем, вебинаров и uh, отдельных семинаров, которые только по целевой аудитории, скажем, в этом. Uh, у нас, кстати, был в гостях хэш-телеграф. Uh, хэш-телеграф uh, мы сегодня еще коротко затронем, потому что у нас uh, сейчас появился новый партнер, uh, который, ну, как информационный партнер, который нас будет сопровождать. И это реально очень круто. Uh, тема была DAO и, uh, и, и, соответственно, была затронута партнерство с сообществом, да. Дау была развернута тема, я вот обратную связь собирал людей. Алена, конечно, молодец. Она, ну, вот представьте, эта девушка закончила физмат с золотым, с красным, с золотым диплом, сказать. С красным дипломом. Физмат. То есть для меня слово физмат уже страшно становится. Да? Вот. И она вышла с докладом таким, и вообще вот, люди прям подошли и сказали, наконец-то я понял, что такое дау. Она эту тему очень круто раскрыла, и у нас, конечно же, будет продолжение, но чуть позже в анонсе я это представлю. Была очень важная такая церемония, скажем, награждения менеджеров, то есть были в первый день в заключении поздравлены менеджеры, то есть те люди, которые уже не просто там говорят, а которые реально своим делом показали, что они настолько лояльны и ну, так внедрены во все эти процессы, что даже сделали такие уже первые такие весомые результаты, которые были отмечены, и это был ну, такой очень трогательный момент. Ну и, конечно же, у нас был ужин, так как мероприятие проходило в Казани, а Казани – это столица республики Татарстан, и, соответственно, если уж… А многие из нас были первый раз в республике Татарстан – Чуть уже в Армении не переименовал э, Татарстан, в общем, э, да, и мы проводили, э, провели место, вер, вернее, выбрали место для ужина, это татарская деревня, то есть это в центре Казани, прям такие домики старенькие, и там все традиционное, такое, вот, и кухня традиционная, и музыка традиционная, э, то есть там весь персонал, все такое, очень-очень-очень ну, было круто, то есть, я думаю, випы оценили, э, кстати, вот, да, вот, видите, Сергей Ханин, так, да, это было, да, и Слава, слава сразу такое. Да, да, да, да, там да. классно было. В общем, треугольники мы В общем, было супер. В общем, да. Пойдемте дальше. На второй день у нас... Да, второй день у нас был... Да, второй у меня два листа просто. Так, на второй день у нас был Владимир Бурянин. То есть у нас на этой неделе начался потоковый курс. То есть все, кто записались на финансовую грамотность, это Владимир Бурянин как раз ведет этот курс. То есть там тема была ну, «Ключевые навыки высокоэффективных институционных стратегий», там 30-минутные, и, соответственно, это был как своего рода, такой анонс на курс. Этот курс уже начался. Было, было очень приятно увидеть в спикерах и в гостях Себастона Дейли, это ITO «Концерт ВИА». И причем, что самое интересное, он не просто сам приехал, но он привез свое оборудование и прототип своего продукта. И все VIP-участники, которые были, у нас там был обед, и во время обеда, у нас там, конечно, и без приключений, то есть почему-то чемодан Себастьяна не прилетел вместе с Себастьяном, и поэтому мы планировали как два дня эти показы делать, но по факту получилось один день. И я знаю, что сегодня у нас не все тогда успели, но те, кто успели, мы, конечно, на видео реакции позаписывали. Я думаю, скоро время от времени вы будете посматривать или следите за хэштегом. Э, хэштег – это когда такое, такая клеточка, знаете, э, на телефонах раньше было, когда кнопочки первые появились, были звездочки и клеточки. Вот клеточки – это хэштег как раз. Но тогда это было другое значение. Многие еще не знают. Я поэтому говорил, друзья, вы когда делаете фотографии на события, ну, вы к Инстаграму когда подсылаете или там, я не знаю, Facebook или ВК, ну, вы же под текстом-то хэштег сделайте и изи а там их нету, что, Сережа? Скажи ну, еще я, что есть. Я просто это, прям быстренько, мы сейчас сделаем чек-лист для всех, кто был на саммите, и вот эти все вещи пропишем. Прям вот чек-лист, что? что нужно потому сделать. Что, потому что люди пишут и говорят, а что было, а как найти, а как они найдут, если хэштег никто не вставляет. А так хэштеги просто поставили, хэштег изи написали и понеслось, понимаешь, все интересно, я почти там был. То есть в следующий раз даже билеты не надо, не надо вообще с сами ехать, просто сидишь, смотришь фотографии, понимаешь? То есть, ну, чтобы понимание было. А, вот. А, в общем, да, и Себастьян привез нам, ну, конечно же, сюрприз и благодарность. То есть благодарность в плане, что мы реально очень круто его поддержали. Он нам, а, ну, там, привел нам несколько примеров, то есть как мы его поддержали, то есть с чем он столкнулся, когда он самостоятельно рекламировался на свободном рынке, и с чем он столкнулся, когда он а, с нами а, вот посодействовал. В общем, он просто в шоке. А, причем Себастьян в шоке не только а, от, от взаимодействия с нами Себастьян также в целом в шоке от России он просто думал ну, в общем, нужно себе так представить то есть в каждой стране есть средства массовой информации и, соответственно, средства массовой информации выдают свою картинку о том, что там ну, она очень часто не соответствует да? а мы думаем, что американцы такие, а приезжаешь там, а там по-другому американцы думают, что мы здесь такие к нам приезжают, а тут по-другому, ну, понимаете, да? то есть вот эти вот блокады такие вот информационные так вот, Себастьян, представляете, с Европы приезжает, он уже в аэропорту офигел. Он таких аэропортов еще ни разу в жизни не видел. Вы Шереметьево видели, как расстроили? Там просто офигеть можно. Там, там ходишь, и все понятно. Не. Я сам в шоке был, потому что я ни одной жвачки на полу не увидел. Идите, зайдите вот в Малагу в аэропорт, вы поймете, что я имею в виду. Там просто жесть. Там уже на жвачках просто скользить можно. Понимаешь, уже Можно э, серферную доску доставать уже и вот так вот прям самолет выкидываешь, и фу, пошел. То есть, короче, просто он уже оттуда обалдел. Потом он приехал в отель, отель был, понятно, в казани но это такое, ну, нормальное, хорошее, знаковое место, причем это не просто отель, он в Европе уникален тем, что он не просто отель, там и торговый центр, и отель, и, короче, концертный зал, и что там только нету, там просто в нем жить можно реально месяц, ты все не просмотришь, да, то есть он тоже отель, ну, короче, и, соответственно, от гостеприимства, то есть как с ним обращались, как его встречали, он был просто в восторге, и сказал, что в Питер тоже с нами поедет. Прямо уже все. Говорите, когда билеты покупаю. Так, хорошо. Про Степа дальше. Он нам сделал еще подарок. Мы это с вами обсудим. Армен Габрилян. Экономическая ситуация в целом, то есть актуальность Сизии. Шикарнейшая тема. То есть сегодня на закрытой планерке. То есть с лидерами обсуждали. Там прям реально было супер. Армен, конечно, вообще молодчага. Инга Ковалевская. Колесо жизни. 30 минут. Была просто шикарнейшая тема. Слава Полиповну. Слава. Слава вообще меня подставил на самом деле. Он взял, он взял, а у меня есть, вот, есть, ну, как кумир, наверное, да, можно сказать. Может быть, слышали только Кристиана Рональда, да? То есть я э, на него подписан в Инстаграме, то есть я вот отслеживаю там его новости. Я просто обожаю этого человека, то есть э, как он из ничего сделал, грубо говоря, там все, да? И причем он сделал там, где обычно люди даже там, я не знаю, там на старте уже ломаются, потому что футбол это как бы там не было, это очень сложный спорт, где очень больно, очень часто делают, да, грубо говоря, да, и, и очень конкурентная такая среда, но, тем не менее, он на самом верху, и он семьянин, и вот это, меня он начинает впечатлять, и Слава еще берет, и фильм включает, там еще, представьте, в кино, самые топовые отрезки, эмоциональная музыка, все эти наши люди заряжены, я сижу, мне выход перед Славой, у меня слезы, короче, у меня глаза покраснели, то что меня, этот, Слава, ты разгоняешь вообще очень сильно людей, конечно, спасибо тебе отдельно, Короче, кто не успел туда, я не знаю. Это, да, потом, смотрите, у нас был э, Сергей Кацалап, это, э, российская, э, э, э, как это? Ран, да, российская академия наук. Ну, ну, это было, конечно, выступление, скажем так, очень круто, то есть, с одним продуктом, сейчас я о нем расскажу своими простыми словами, скажем да. Но ну, кто люди там в медицине чуть понимают, там в психологию в этих делах, конечно. Там выступление было вообще просто, ну, как, очень круто. И, соответственно, был представлен продукт, то есть это его изобретение, и он о нем сам рассказывал. Сегодня я коротко затрону, что именно было, и, соответственно, мы расскажу взаимодействие маркетплейса, и что это, и для чего это, и как это. Вот. И был также представлен еще один продукт у нас, это Экоидеал. Вы, наверное, уже на сайте обратили внимание, то есть мы сейчас уже провели кое-какие подготовительные работы, и сейчас вот-вот начнем, откроем продажи. Вот, это первое, я про взаимодействие расскажу. Ну и, конечно же, награждение лидеров, это все было очень эмоционально. И одна была тема, я, ее рассказывал я, тема, ну, в общем, чтобы вы примерно, понимали, насколько она была секретна, то есть у всех людей забрали телефоны, да, им нельзя было их трогать, нельзя было записывать, мы это в закрытой аудитории рассказали, и там это все и останется. Но люди, которые это слышали, ну, не знаю, эмоции, кто там были, что-нибудь передайте хотя чуть-чуть так видом. Как было? Страшно. было. Окей, все, то есть про эту тему мы не говорим пока, то есть как только придет время, мы продолжим. Поэтому в будущем, второй раз я об этой теме буду говорить на следующем мероприятии в Турции, вот, и поэтому, поэтому постарайтесь в Турции быть, где у нас будет с вами юбилей. Так, Продолжаем. На мероприятии также я озвучил был статистику, то есть статистика – это открытая информация, я ее расскажу. У нас сейчас примерно 350 тысяч посещений сайта в месяц, и за все вот эти 11 месяцев, как мы запустили сайт, его посетили 6,5 миллионов уникальных пользователей. То есть у нас на Алексе 64-тысячное место, у нас сейчас был, как, как это всегда бывает, кто за этим отслеживает, то есть рывок, Укрепление, и сейчас мы готовим второй рывок. Дальше посмотрите, как. YouTube у нас за этот год приобрел 9361 подписчик причем если учесть, что мы YouTube вообще не занимаемся, а просто выкладываем туда какие-то видео, чтобы люди, кому интересно, могли зайти посмотреть. То есть мы без всяких вот этих вот, знаете, фишек, примочек, там, ну там, насильственных подписок, мы это вообще все не делаем, то есть оно реально хорошо пошло. И было просмотров у нас на 7 миллионов 154 тысячи 205 минут. То есть, ну, так прилично. То есть по часам это 119 тысяч часов. Потом с чем-то. Вот 75 тысяч зарегистрированных пользователей. Наш сайт посещает посетили за эти первые 11 месяцев больше чем в 248, больше чем 248 стран. И образовательный контент у нас уже сейчас на сайте на четырех языках. И вот эта цифра очень сильная. У нас было написано за первые вот эти вот скажем там больше чем 11. почему я говорю 11 месяцев потому что сайт запустился 11 месяцев назад да а код мы начали писать чуть раньше там пусть там скажем там 13-14 месяцев было написано 680 тысяч строк кода то есть это может быть не всем о многом говорит но это реально дофига чтобы было попроще если простым языком очень много вот а, а, на тот момент было 74 курса сейчас их стало 778 и а, уроков а, 492 так спикеров 75 плюс 15 приглашенных гостей и мы провели а, 861 корпоративный а, вот это что касается по данным которые мы а, это мы отметили. сейчас я бы хотел а, вы знаете, как бы я там что ни рассказывал, все-таки эмоцию гостя мне сложно будет передать, потому что я не был гостем, я был как организатором. Поэтому, может быть, Слава, буквально минутку. Татьяна, я знаю, там была, Сергей был, Сергей Ханин, Сергей там Ребят, давайте буквально по минутке каждому начинаем со Славы. Слава, заряжай. Всем привет, друзья. Ну, я реально был в своей жизни на многих событиях, но это событие мне особенно запало в душу. Когда мы его планировали, и оно позиционировалось, Анатолий как-то сразу интуитивно сделал такой посыл, чувствует себя как в семье, и вот я реально чувствовался как в семье. Все родные, все, все улыбаются, все культурно разговаривают, чувствуешь какую-то поддержку эмоциональную, люди рады тебя видеть, все счастливы, все задают вопросы, ждешь выступления каждого спикера, понимаешь, что ты сейчас получишь какую-то полезность. Анатолий, как всегда, увел всех в космос, потом вернул на Землю. Вот. Организация события была просто великолепно сделана, все было просчитано. Сережа Иняшева вообще отдельное. Спасибо, Сережа. Ты просто гениальный оратор. Я много в своей жизни повидал людей, работающих на сцене. Но твой талант, твой вклад души каждого человека – это нечто. Я не знаю, что еще сказать. Меня переполняют эмоции. Я хочу, чтобы такие события были всегда. Мы, мы действительно другие, мы изи-бизи, и это круто. Я вот всех-всех люблю, и спасибо за то, что это событие было, и еще будет. Круто, Слава. А вот Таня, что скажет? Таня, Танюш. Ну, я поддержу и славу полностью, согласна до единого слова. Единственное, что хотелось бы добавить, сегодня провожу уже, несколько было у меня созвонов, и мне что-то говорят, у меня, у меня в голове просто мысль, думаю, друзья, вот мы просто избранные, как донести это до массы, как действительно передать ту ценность и вот это, вот этот кайф от того что ты осознаешь просто до слез то есть действительно я видела как у меня партнеры мои моя уже структура выходят на сцену девчонки просто плачут я бегу а часть я говорю не плачь я сама ты стоишь тоже у тебя слезы то есть это действительно ну до мурашек просто удивительная волна удивительная волна именно вот этой мощной энергии заряда то есть я такого не испытывала действительно никогда и вся, все, кто были в Казани, единогласно сказали, мы будем в Турции. Девчонки сейчас у меня уже, знаю, побежали делать загранки. Вот я серьезно, есть примеры. Сегодня они подорвались, потому что месяц на загранку, потом уже сроки, я говорю, девочки, никто ждать никого не будет. Места будут ограничены, и это будет в миллион раз круче, чем было в Казани. А куда еще выше... Я просто не знаю, поэтому, Толь, ну, мы с вами до конца однозначно, это просто… Таня сейчас сказала как раз, что люди плакали, а я, видать, на одном из выступлений, меня не было, как раз Армен был и Тигр наш главный, Арсен. Да. Я потом смотрел то ли в Инстаграме, то ли где кто-то выставил, в общем, женщины реально, или девушки, извиняюсь, девушка, на уже это… Я в пути а да, ехал. девушка. Вот она с лялькой прилетела, а и гуля это было. Да, да, да, да, да, да, по-моему. Прям, знаете, брат, брат, брат, зачем брат, брат, Это брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат, Хорошо, что столько щас И там за кадром осталось, я подхожу, ее обнимаю, плачу, сверху Арсен, потом Армен к нам идет, и мы там вот все вместе вообще. То есть... Я представляю, она, это, там, Знаете, она будет. выиграла билет за день до мероприятия. То есть она у, у нас просто победила в марафоне, им билет разыгрывали VIP. ВИП, и она прям за пару дней его выиграла, она зама в шоке. Поэтому столько слез радости было. Не, ну vip конечно, было столько внимания уделено, это и отдельные закрытые а, с основателями там, сессии, это и обеды, и ужины, это и Себастьян был, то есть люди одевали очки. Тоже прикольно было, скоро видео посмотрите, а, когда люди, то есть знаете, вот я рассказываю там, о, я был в Берлине там в этом IT-парке, там стартапы, там о, все круто, одел очки, вообще в шоке. Я говорю, ну подождите, подождите, Себастьян, ну поехали Коснамика. оденька люди мальчики люди, короче, знаете, так интересно, так все, одевает, там Сивара, например, да, и короче, ну, там нажал, как только кнопку нажал, типа вообще это что такое, почему так круто, там вообще, и вот так вот только раз ее тем отключаешь, на раз обычно становится типа мол, другому одеваешь такая же история, и вот так, ну, было, конечно, круто, поэтому випам, конечно, ну, я считаю, что випы счастливо остались, ну, по крайней мере, я обратную связь получил, говорят, это что-то невероятное было, вот, и что у нас еще был? Кто у нас еще был быстренько? Сергей Ханин, Сергей Кичиновский. Давай на улицу, а то ему холодно там, Серега. Давай. Подожди, да, да, Сергей, у... Хорошо слышно меня. Ну, я вот как раз был в числе вот тех, которые одели очки, офигели, чуть не упали со сцены, туда вниз посмотрел, а. я тут люди, вот там балкон, вот там. Это было невероятно. очки, очки вообще отдельный респект. Вот. Но сегодня мы на планерке, я уже то ли как-то претензии предъявил что не было сани этих санитаров с носилками, потому что, ну, а информации, которую он э, дал нам вот в этой закрытой части, э, ну, вот, то есть у меня повылетали пробки, да, то есть он, он видел вот эти окаменелые лицо, как вот в момент, когда провалится жетон, э, мне провалилось там целое, э, э, я не знаю, как, как это вот эти штуки называть, когда много жетонов, в общем, короче, они, они в меня вражались, то есть у меня очень сложился пазл. Я обалдел. Ну давай, давай, Серега расскажи, был, что ты видел со сцены. Серега сидел, и, соответственно, со сцены его прям видно было, вот он. И прям видно, что я начинаю, вот так вот все плавно подвожу, подвожу, подвожу, то есть, ну, вообще, как ты к этому пришел, как это вообще, вот, ну, вся вот эта база, то есть, вся моя история, да, для чего, я понял, наконец-то, для чего мне вся эта жизнь была, то есть, прям по поскладывались. И потом говорю, что вот так, вот так, вот так, вот так, и я смотрю, короче, у Сереги все, покер-фейс. Я думаю, так, изначально непонятно, то есть он думает, что это, короче, более необычный, или все-таки он понял, что то ли имеет в виду. Потом смотрю, начинает. так, прям уже все это, на лице вот так вот, рот открывается, короче, глаза открываются, человек вот так назад откатывается, а это было только начало. Да. Хорош, у меня вообще мурашки пошли с ног до головы, вверх, вниз, Меня просто докатывает, у меня уже там бизнес-процессы выстраиваются в голове, то есть кого-то, кого заводить, Говорю, говорит, то есть, ну, нет, Толя, он безусловно что-то, он, он уже не курит, он, он давно ест и, да, э, ну, что-то да. сильно действующее, вот. И, и, а мы особенно в первых рядах получаем вот это удовольствие, конечно, невероятно, Спасибо тебе, спасибо за. Второго я говорю, сейчас еще, только начали же там. Потом третьего выносят. Давайте Сергею Ханю передадим, а то мы, он начал и мы его перебили как-то. Сергей, пару слов, может быть. Да, я с вами, ребят. Ну когда одел очки, это просто, ну, этот как его называть, человек квадролет, как геликоптер ты превращаешься на сцене там рядом везде все, а потом когда ты выступил и сказал вот это видение, куда мы идем ближайшее время, прошло сознание вот это очки, вот это то, что была виртуальная реальность и то, что потом ты сказал, и это все скрестилось это просто был отрыв уже потом все потом пошло все И вот, э, это все, конечно так не, не передашь однозначно вот эмоции все эти осознания но вот хочу просто от, от, отдельную благодарность сереже няшеву э, нашим основателям артуру Насте. просто это они так постарались они были так почти за кадром вот серега один там выступал таким образом но я скажу, это просто молодцы, ребята. Они настолько все сделали прям свое дело. Им отдельный респект. Просто. Да, Спасибо. Да, они такие, да, круто. Кто у нас еще был? Евгений Жигалов, если не ошибаюсь, да? И Уже пойдем пойдемте туда дальше, по-моему, все были. А, а Сережа, да, Сережа. да всем, всем привет. На самом деле, если так, коротко, кратко, сестра таланта. Было по-домашнему спокойно, по-домашнему понятно, куда мы идем в масштабах вообще всей вселенной, а то, о чем говорить нельзя еще полгода, это очень сложно э, сидеть, молчать <laughs> и, как говорится, смотреть в эту... Только э, скажите, респект... система еще централизованная, да, чтобы вы понимали? Да, вот, поэтому было круто, и такие мероприятия нужно посещать, э, выходить из квадратиков, из реальности в реальность, поэтому Толя и все, все, всем огромный респект. Круто. У нас, смотрите, Виктор Высоцкого получилось. Видь, дашь нам пару слов? Привет, друзья! Привет, друзья! Я еще в Казани, и Казань меня не отпускает. <свят> Такая атмосфера создана, знаете, такое эмоциональное поле вдохновения и пробуждения. Знаете, вот мы сегодня тоже общались на эту тематику, что наша миссия теперь вот, этот, вот эту атмосферу перенести в другие города и страны, и вот эту экспансию, вдохновение продолжить, зажигая сердца, пробуждая потенциал людей, и мы действительно с вами, ну вот это чувствовалось, знаете, такая большая дружная семья, где мы усиливаем друг друга, создаем вот это, вот это поле синергии, когда один плюс один равно 11. То есть ты, ты можешь намного больше сделать, чем по одиночку, То есть, и это действительно ощущается. Это первый проект, где вот эти э, часто... Просто лозунги, не подкрепленные словами, они здесь э, проявлены. Потому что э, соединить вот эту идеологию, э, подкрепленную маркетинг планом, где мы друг друга видим в дельтах, в бинарах, там вот это, все делятся, открывают самые фишки, там тонкости, там вот, пожалуйста, я вот это применяю, и тот говорит, а я вот это, и мы действительно друг друга усилим. Это первый проект, где вот это все реализовано, и Поэтому я очень счастлив участвовать, сопричаст... быть сопричастным к творению вот этой новой истории, и, конечно, то, что мы сейчас не можем всего описать этого, но это действительно и идея на триллион, и масштаб влияния. Это, знаете, хочешь зарабатывать миллиарды, помогай миллиардам. И вот то, что мы сейчас с вами делаем, это то, что изменит жизнь миллионов людей, миллиардов людей. Я... Ну да, это миллионы, сотни миллионов рабочих мест на самом деле, просто, ну, как мы еще до конца, ну, как не до конца это все еще дело раскрыто. А, в общем, к Турции я подготовлю уже более структурированное выступление, мы снова заберем все телефоны и продолжим ознакомление, а, потому что процесс, о котором я рассказал, это на ближайшие... 20-30 лет как минимум, чтобы было понимание, что уже сейчас понятно, что можно все это время делать, что там дальше будет, даже сложно заглядывать. Но тем не менее это очень круто. У меня еще один э, парень с нами, это Сергей Гришин, я не знаю, где Серега Гришин. Он, он где? Где Сергей Гришин? Сережа, ну-ка покажи. Сергей вообще, так знаете, что догадался? А вот, вот они в офисе. В офисе. Я вижу, Здесь но не я не вижу его лицо. Где Сергей-то? Вот, а вот он. Подошел. вот Подойди к нам поближе, что-то я тебя не узнал, тебя, по-моему, кормить лучше начали. Стал побольше, чуть раньше поменьше, больше побольше стал. Серега, Серега, вот, Сергей, вот, вперед, вот -шо -шо -шо. ты вообще как-то догадался? Вот расскажи, во-первых, как ты докатился до этой жизни, а во-вторых, расскажи, как ты догадался взять с собой немца без переводчика. И расскажи, что тебе рассказал Ленин, что он за то, что похоже. Во-первых, как ты а во-вторых, расскажи, как ты догадался взять с собой немца без переводчика, Расскажи, как тебе рассказал? Сейчас, ребята, я просто громкость у нас на телевизоре еще, сейчас я покажу. У нас телевизор еще здесь стоит, поэтому такая была немножко накладка. У нас получилось так, что у нас Даниль с нами был, немец, ну, с Германии. Он, он короче, мы с ним два раза всего лишь виделись. Один раз он VIP-пакет купил, и второй раз, когда он поехал с нами в Казань. И <смех> мы ему просто показали некоторые вещи, э, я ему просто назвал его братом, <смех> и он, короче, <смех> согласился с нами поехать. И когда мы с Володей по, по всю дорогу, 4 часа нам по нам вместе с Володей провести в самолете, туда и обратно, и, ну и в отеле вместе, это было просто что-то такое особенное. Поэтому, э, ну, э, я скажу, что вот это сообщество, оно объединяет, даже не надо язык ну, знать дру, ну, другой, он просто, просто за два дня выучил русский язык, некоторые слова начал понимать, вот осознанно это понимает, я у него спросил, Даниль, как тебе вообще энергия в этом была в этом зале? Он говорит, это не энергия была, это был адреналин, мы просто, очень было приятное время, я хочу поблагодарить Артура, Сережу, Настю, Толь, большое-большое вам спасибо, Володя, Сережа, за то, что вы ну, взяли ответственность на все сообщество, и то, что я услышал, я очень много подтверждений получил. В том плане, ты когда сказал, мы делаем светлое сообщество, это было очень сильно, очень много подтверждений пришло. Я тебе потом отдельно еще кое-что покажу, в том, ну, в том плане, ну, насчет подтверждений. Поэтому я хочу вас поблагодарить, дай Бог вам всем здоровья и чтобы ну, защита была сверху над вами и ну, над всем сообществом, потому что мы делаем очень-очень большое дело. Поэтому я всех-всех-всех больш... благодарю и желаю всем здоровья, чтобы вы, вы сейчас все... Сейчас Серегу перебью, пока он на мини сказал, точно начнется. Серега, Ой. все нормально, очень круто, спасибо большое. У нас сегодня еще есть один человек, который ни слова еще не сказал, это Владимир Шайоман. Может быть, человек с горы своего опыта тоже там пару слов-то скажет. И... А мы его потом все вместе поздравим. Человек день рождения сегодня, видите, розовенький уже сидит, все, ждет прямо Вот сейчас вот рабочий день закончится и начнется. Салаты там, да, Володь? Как там у тебя? Расскажи. Мы работаем, отдыхая, отдыхая, работает. Да. Он с утра самого уже не начинался, не заканчивается. Вот, классно. Вообще, это не передать. Вот когда про. Просят э, ребята, расскажите, ну что там было, а как передать однобоко? То есть э, заходит -то информация, видео, аудио, энергетические потоки отдельно, потрогали, пощупали, это а как просто одним словом передать, или как просто одним видением это все передать, это невозможно. Вот есть одно слово, но оно пошлое просто. Не а надо. так оно все отображает. Пошлых не надо слов, да. То есть объемная картинка это можно получить только приезжая лично на событие, лично. И этому подтверждение действительно я могу сказать э, иностранец, который ноль, ноль вообще нулевой уровень понимания русского языка берет, набирается мужество прилетает. В Россию по ним, понятно, думает, что там все водку пьют и медведи по улицам ходят, вот, но этого там не увидел он, окей, вот, но увидел шикарное, интеллигентное общество. Встречают хорошо. Мне больше всего, знаете, что запомнилось, когда мы улетали назад, оформляет на стойке билеты, стоит Сергей, Гришин Юра и стоит Даня, немец. Ну, они оформили, а человек, это женщина, которая выписывает билет, она говорит, следующий, и Даниэль берет, ставит чемодан, то есть ему никто не говорит ничего, он берет и ставит чемодан. Вы понимаете? А мы его спрашиваем на немецком, а ты что, понял, что тебе сказали? Он на русском отвечает: да. То есть это вот, знаете, есть эмоционально. Я заметил, когда мы разговаривали, в кулуарах и когда кто-то говорил он понимал смысл иностранец понимал смысл то есть эмоция это все таки международный язык и когда сердцем люди говорят а, а... эмоциями когда люди говорят это конечно не передать не в сказке не пером написать в общем, Володь, мы полностью на твоей стороне, тебя поддерживаем. Я продолжу, пока у тебя перезагрузка идет в интернете. В общем, давайте так, пока Володя нас не слышит. поздравим мы его, все, кто его лично знает. Там, в комментариях, где-то фотографии были. прям Джеку ему много-много всего. Добра, счастья, здоровья, в общем любви, чтобы она была только поэкспонентно росла вверх. Вот, Володь, это все тебе, все счастье, ты сейчас загрузишься, и все тебя уже любят, так что и так все понятно уже. Мы продолжим дальше, наверное, у нас, нас сейчас ожидает, я сейчас хочу рассказать вам еще, видите, к сожалению, не у всех получилось людей приехать, и поэтому давайте я наверное, сейчас такую небольшую водную сделаю, да, Вводная говорит о том, что мы представили на мероприятии два физических продукта, Физические продукты, которые можно будет заказывать, то есть они изначально готовятся для маркетплейса, и маркетплейс мы пока на отдельный сайт не вывели, потому что то есть у нас вся техника, там, код все готово для него, но у нас еще недостаточно продуктов, чтобы запустить как отдельный сайт. Да? То есть для того, чтобы запустить Marketplace как отдельный сайт, нам нужно ну, хотя бы там, ну чтобы 5-10 продуктов, как минимум, чтобы было разных, а иначе оно будет выглядеть неадекватно. Ну, ну Представьте, сайт Marketplace, на маркетплейсе один продукт. То есть я думаю, что нашим партнерам сложнее будет объяснять, типа, мол, почему здесь всего один продукт, чем нежели, ну, как бы, что такое вообще marketplace, да? Вот, поэтому решение было следующее, то есть для того, чтобы сейчас накопить вот эти вот продукты и для того, чтобы еще и отработать все вот эти вот схемы, то есть там же нужно понимать там, там по начислениям, по объяснениям, то есть как эта вот структура работы будет идти и так далее. А, вот, все, Володя, уже все тебя типа, похлопали, поздравили, в общем, там все нормально. Yep. Я уже, если ты позволишь, продолжу. Володя, я к тебе обращаюсь. Плакают, Володя, день рождения сегодня, все гуляют. Все, Володя, Володя, что-то... В общем, вы его энергетически заблокировали интернет, я смотрю, Владимир. Поэтому давайте, ребят, просто продолжим. Давайте вот я вам расскажу вам следующую штуку. Да. У нас сейчас нам необходимо протестировать физические товары, то есть, как это работает. Ну, первое, нужно понять взаимодействие с самим контрагентом. Да, то есть принять заказ, переслать ему, посмотреть, как он его отработал, как он его отправил, сколько на это ушло времени, с какими сложностями он столкнулся и так далее. То есть нам нужно отработать механику. Поэтому мы не будем сейчас там 500 продуктов за раз. Чтобы примерно было понимание, у меня минимум 200 предложений на столе лежат, кто уже сюда хочет. Но у нас нету сейчас физического... Ну, физически времени, во-первых, сразу включить, а во-вторых, у нас возникает очень большая опасность, что где-то что-то пойдет не так, и общий фон создаться негативный. Нам это нельзя. Вот. Мы как сообщество, то есть мы с вами совместно сейчас протестируем первое взаимодействие. Это с физическими товарами. Вы наверняка уже, может быть, где-то слышали или видели. Марина, отключи, пожалуйста, микрофончик. Я ношу уже один из прототипов какое-то время с собой, то есть это такая штука, здесь нужно себе так представить, то есть в Российской Академии Наук есть такой человек Сергей Кацалап, то есть это академик, это человек, который, ну вот люди его сами наши, ну как увидели, то есть где он сам пришел и рассказал о своем продукте. У человека случилась жизнь следующая, у него было 4 инфаркта. Один там, ну практически один за другим. И он в какой-то момент понял, что если он сейчас ничего не сделает, то простая традиционная медицина, там уже все не в помощь. Вот. И, соответственно, он э, приступил к изучению там разных разных направлений, он это все рассказывал, я сейчас просто резюмирую, чтобы было понятнее. Да? Э, причем он рассказывал это так профессионально, что я не в жизнь вообще никогда это не смогу повторить, тем более там столько медицинских терминов было, это вообще было просто, для меня это нереально было. В общем, по ощущениям, то есть что происходило дальше. То есть он в какой-то момент ну, как понял и увидел, в чем суть гомеопатии. И он, ну как понятно, как доктор там, физических наук, там, все, что с ним связано, соединил гомеопатию с физикой. То есть вот здесь, вот, на этом чипе записано 1288 гомеопатических веществ. То есть от чего все это помогает, там список перечислять, там, ну или для чего это нужно, там список вот такой громадный перечислять не буду. То есть я когда получил первый прототип, я говорю, я хочу на себе это все испытать, потому что ну, как бы, замерить мы прибором это не можем, слишком тонкая энергия. Замерить на человеке можем, то есть как это делать? то есть в институте где-то в... Эти все данные будут на вебинаре, я вам сейчас скажу, когда будет вебинар, он для нас выступит, чтобы все сообщества смогло ознакомиться. Да? В общем, приходит человек, ему делают какой-то биорезонансный тест, или как это правильно называется, все его там замерили, все нормально, теперь ему одевают эту штуку и через пару минут опять делают этот тест, и вот этот тестер говорит, да не может такого быть. То есть организм мгновенно реагирует и подстраивается, и начинает работать, как должен, должен работать. Да? Эта штука называется стресс-релив, то есть жизнь без стресса. Я ее себе, в общем, одел, там, какое-то время назад, там, ну, уже пару месяцев я ношу, а что, человек здоровый, счастливый, то есть, мне на себе, ну, как мне это проверить-то, я не знаю, как мне на себе это проверить, вообще никак, просто мне всегда, мне когда люди спрашивают, Толя, как у тебя дела, там, настроение, я говорю, стабильно, хорошо, то есть, всегда все хорошо, то есть, не могу проверить. Потом, в какой-то момент, я начинаю понимать, что, вот. Не знаю, как вы, я, в общем, езжу на автомобиле, очень часто есть люди, которые спереди, сбоку, слева, справа или сзади ездят как-то не так. Я не знаю, у мужчин это часто бывает, но ну, мешают ездить. Ну, как бы там есть правила, они ездят не по правилам или там тормозят, ну, бывает такое. И у меня, в общем, как обычная автоматическая реакция сразу же на сигнал и говорю: ты такой хороший человек, в общем, было бы здорово, если бы у тебя получилось правильно вернуть, да? То есть, ну, в вежливой форме это понятно все. И, в общем, сигналю. И тут, короче, ловлюсь я на мысли через пару месяцев, что я забыл, когда я сигналил. То есть, мне как-то стало все так нормально. Ну, тормозишь, ну, красавчик, давай посмотрим, насколько сильно. То есть, в общем, ну, как-то вот по себе вот это мои личные ощущения. Другой пример – это у нас есть Анастасия. Вот сегодня, как раз, когда отзывы ребята делали, что ну, как, помогала в организации мероприятий, все такое. это очень креативный человек. Она на заднем фоне для нас очень много делает. Кстати, Светлана Михайловна это человек, которого Анастасия лично знает и пригласила в сообщество, да? То есть, ну, чтобы вы понимали, это человек, который ну, очень э, трепетно относится и к сообществу, и к организации вот ко всем вот этим делам. Вот. Ну, Анастасии есть одна сложность, она помогает нам с организацией мероприятий. Это и ГУР, блокчейн-форумы, это и наши корпоративные мероприятия. Ну, еще там есть пара проектов. Ну, все пошагово, не все сразу, да. И у нее, короче, панический страх перед полетами. Я, причем, сейчас это рассказываю, я у нее спросил, она сказала, можно. Поэтому я это хочу рассказать. Панический страх перед полетами, это, чтобы вы понимали, что вам, вот как это примерно ощущать, вот когда вам вылетать через неделю, а вам уже не спится. Знаете такой состояние, наверное? То есть лететь через неделю, а не спится уже сейчас. В общем, мы тогда, у нас был вылет, нам надо было... В Минск, после Минска сразу же в Питер, представьте, да, перелет, перелет, причем в Минск, по-моему, тоже, а нет, Минск прямой был, ну, не суть, короче, перелет, перелет и потом опять назад перелет. В общем, туда на кое-как, там, на, на таблетках, я, в общем, кое-как, короче, туда прилетела, и потом ей дали эту карточку, сказали, Настя, все нормально, в карманчик, и тогда карточки, тогда еще этих не было подвесок, а, в карманчик, и все нормально. И, и наблюдаем за ней. Ну, нам же интересно. То есть, ну, было заявлено, что, типа, жизнь без стресса. Типа, мол, вообще не страшно. Ну, хорошо, давай проверим. В общем, Настя весь полет рассказывает анекдоты, счастливая, хохочет. Мы говорим, ну, все понятно, значит, работает. Ну, и, соответственно, я сейчас, коли про это рассказал, запишите себе, пожалуйста. Мы сейчас проведем... А, чтобы было понимание, да, смотрите. Вот эти физические продукты или нефизические продукты, которые к нам приходят, да, это не, это не easy busy Это отдельная компания, у которой есть какой-то продукт. Эта компания отвечает за прием заказа, за отправку доказа, за поддержку этого заказа и все, что с этим связано. И это является отдельным. То есть это не является частью сообщества. Вот нам сейчас необходимо протестировать способы взаимодействия с разными контрагентами. То есть один контрагент, сейчас я анонс сделаю дальше, он у нас пока только в РФ. Да, то есть Российская Федерация, только по Российской Федерации сможет идти доставка. Первый этап, потом, в общем, в чем фишка сложности физических товаров? С тем, что там часто нужно лицензирование, какие-то дополнительные таможенные там, процессы, вопросы, с доставками отдельные вопросы. В общем, все, что, почему я не сторонник сам физики, я больше вот именно по электронике, да? Потому что электроника доставляется мгновенно в любую точку планеты и без возможности возврата. То есть. Там нет таможен, там этого всего просто отсутствует. Поэтому я больше сторонник там. Но сообщество обратилось, то есть у нас же устроено как? То есть люди говорят, мы слушаем. И мы просто ну как, ну как, от, от обратной связи пришли к выводу к следующему. Процентов 80 человек в сообществе работают всю жизнь с физическими товарами. И что самое интересное, помимо того, что им это понятно и как это делать, у них еще и клиентские базы огромные. И они их сейчас не могут использовать. И у них у многих проблем в том, что они не могут объяснить ценность информационного продукта. Ну вот их, вот, представьте, людей по 20 лет учат. Вот если есть физическое, что потрогать, значит продукт. А если нет, значит пирамида. И вот представьте, сколько времени нужно человеку, ну, чтобы перестроиться на это. Поэтому мы подумали э, совместно с исследовательским составом и пришли по что, а зачем нам долго, ну, весь этот долгий процесс? Если человеку удобно, он знает, как, и у него есть клиентская база, ну почему бы нам не взять какого-то контрагента, который нам будет делать поставки каких-то уникальных, хороших продуктов, настроенных на благо человека. И все сказали, что да, это интересно. И, соответственно, первый продукт мы сейчас протестируем там именно физика-физика-физика. Физика-физика – физика, это значит, где со всеми сложностями, исходящими из ну, вот этих вот процессов, Поэтому мы с одной стороны начнем, потом вторая сторона, третья, четвертая. Заодно протестируем контрагента. То есть у нас сейчас разрабатывается стандарт качества. То есть стандарт качества имеется в виду, например, наша непосредственная задача сообщества еще следить за тем, чтобы контрагенты работали качественно. Если контрагенты подтормаживают или что-то там идет не так, как это должно идти, то у нас должна быть возможность, отталкиваясь от стандарта качества Easy его добавить или убрать. Смысл понятен, для чего это нужно? То есть нам сейчас все эти процессы с вами нужно протестировать. И поэтому мы прям физику-физику берем и смотрим, как это работает. И берем физику не физику. Почему физика-нефизика? -физика? Потому что вот эти штучки, которые у меня, они в конвертах рассылаются без всяких границ прямо клиенту домой. Понимаете, да? То есть там не нужен какой-то отдельный склад в какой-то стране. То есть это все центрально может идти с любой точки планеты, грубо говоря. Понимаете, да? А вот по подобию, например, как экоидеал, там уже именно физический товар там со всякими лицензированиями, с таможнями, со всеми делами. То есть это, ну, в общем, нам надо и это протестировать взаимодействие, и такое взаимодействие, и с электронными товарами у нас, к счастью, криптоноид уже вот-вот запустится. да, То есть уже прям именно вообще не физический контрагент, то есть где доставка мгновенная в любую точку планеты, и человек может работать эффективно и использовать его. Так, предисловие понятно? Вот так это понятно, вот так непонятно? Продолжаем? В общем, по анонсам тогда. Стресс-релив, жизнь без стресса. Запишите себе, пожалуйста, 14 ноября в 11 МСК. 11 МСК. То есть по Европе это 9. По, по РФ, ну или как Украина, получается, Россия там и в этой зоне. 11 часов. Именно... Человек, который придумал этот продукт, он расскажет. А причем, кстати, вы обратили внимание, в каком хорошем физическом состоянии человек после четырех инфарктов? Вы обратили внимание, кто с ним за руку здоровался, как рука чуть не открутилась? Это человек реально физически очень жестко прям. Так, записали. Смотрите, экоидеал – это продукт для нас очень хорошо подходит. Почему? То есть он помогает оздоравливать свой механизм, то есть посредственно там очищение. Вы все можете зайти уже на сайт и увидеть, как это выглядит. То есть на сайте сообщества есть кнопочка новая, Marketplace. Нажимаете там идеал, и по ссылочке после можете зайти на этот сайт и почитать. Заказы пока не делайте, то есть сейчас после вебинара, когда все будет объяснено, вопросом на ответы, потом все, кто в Российской Федерации, они уже смогут сделать себе первый заказ чтобы попробовать, потестировать. Штука классная, проверенная, то есть там люди, которые за этим стоят, все красиво. В общем, нормально. Также у нас появляется в партнерстве такое, такое направление, как информационная поддержка для нас с вами. Это хэш-рейтинг и хэш-телеграф. То есть это теперь официально наши партнеры, которые нас будут снабжать качественной информацией. У нас сейчас пройдет с вами первый вебинар… А, извините, по идеалу 9 ноября, 9 ноября в 19.00 МСК, еще раз, 9 ноября в 19.00 МСК, то есть там будет рассказано о продукте, хорошо, то есть там профессионалы, то есть я сюда не лезу, это вообще ну, как, ну, как не моя, ну, у меня чуть другая функция и задача в общем по ЭКУ идеалу понятно теперь смотрите хэш рейтинг сейчас будет для нас проводить вебинары информационные статьи там много-много всего мы их будем интегрировать в сайт в общем там много всяких разных взаимодействий тема будет первая вебинара причем ее будет проводить александр крамаренко то есть это ну, журналист там ну, один из ведущих там топ-аналитиков по финансовым там вопросом все, что с ним связано. Ну, вы сами увидите уровень качества. То есть вы же, многие уже читали, э, как пишутся статьи на э, хэш-телеграфе. Э, хэш Очень качественный контент. И как раз вот эти люди теперь нас будут информационно снабжать раз в неделю. А, получается, 13 ноября в 17.00 МСК будет первый вебинар. Поэтому приглашаю всех. Тема будет стейблкоин, мифы, риски, возможности, инструменты для инвестирования. Да, то есть все, что связано вокруг стейблкоина. То есть многие не понимают, что это такое. И все-таки важно, так как у нас об, ну, очень большая часть внимания именно ложится на а, криптоиндустрию, чтобы у нас еще и профессионально об этом вещали. То есть к этому мы а, подошли. Вот, а, все. В общем, по вебинарам записали. Следующее. Себастьян Дейли привез нам ну не просто как благодарность в виде слов, но и дал нам эксклюзивную возможность. А, вчера мы делали рассылку, сюрпризом является следующее, в течение недели, то есть до воскресенья этой недели для нашего сообщества эксклюзивно остался 50-процентный бонус при покупке, без разницы на какую сумму. То есть, например, если я токены концерт VR себе приобрел, то я получаю еще 50% больше монет, чем нежели, ну, как я получил, да? то есть это для нас оставили. Вот, и далее у нас получается, смотрите, все, кто от 500 евро и выше купил, до ну, от 500 до 1000, грубо говоря, там получается еще 15 процентов бонуса наверх, да? Все, кто от 1000 и больше там до 3000, грубо говоря, 20 наверх, от 3 до 5000, 30 процентов наверх, от 5 до 10 тысяч, 40 процентов наверх, то есть вот 50 было и плюс 40, то есть 90 процентов, чтобы вы понимали, да. И а, от 10000 тысяч выше это в евро сумма, а, будет 100 процентов бонус. Окей? Okay? То есть в два раза больше монет. Вот. А насколько эти монетки нужны? Мы сегодня после лайфа выкинем видео на русском языке от Себастьяна, да? и там будет понятно, для чего эти монеты нужны и как они будут использоваться. То есть чем больше мы сейчас… В общем, мы в зале спросили у людей, ребята, кто хотел бы посетить концерт виртуальной реальности? Ну, после того, как… Себастьян рассказал, что это такое, и, соответственно, vip еще смогли это все попробовать. Весь зал, без исключения, сказали, мы хотим. То есть люди хотят это. Соответственно, если они сейчас получают монеты, они совсем мало стоят. То есть если цена монеты выросла там, хотя бы в там, 5-10 там, раз, то вы эти же самые концерты сможете, ну как, не один уже посмотреть, там, например, а 10 концертов. Понимаете, да, в чем суть? То есть сейчас можно себе на будущее набрать монеты, чтобы все эти концерты посмотреть. Эти концерты можно смотреть в прямом, то есть live, их можно смотреть в записи. И э, там еще есть социальные сети, то есть вы можете это рекомендовать своим друзьям, вы можете совместный процент э, просмотров с друзьями идет и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ребят, уникальная информация, ее, конечно, нужно получать было в Казани, мы сейчас никак не сможем это передать. Себастьян, конечно, красавчик, согласитесь. У меня такое ощущение, что он вообще русский какой-то. Он вообще просто, ну, как русскоязычный, если кому нравится. То есть с ним вообще как-то прям удобно было, все комфортно. Вот. И... В общем, по Себастью понятно, мы проведем с ним еще один вебинар, чтобы он, может быть, с нами поделился той информацией, которую он там давал. Я его переведу, ему понравилось, как я его перевожу. Ему показалось, что люди поняли, как я перевожу. Вот. Поэтому я говорю: ладно, так и будет, сделаем еще раз. Вот. И у меня еще один есть анонс: у нас есть партнеры, которого мы поддерживали ну, как информационно понятно, и вообще в целом. То есть, это стартап CryptoRobotics. И криптороботик сейчас тоже уже, ну как, в следующую фазу переходит. И на днях мы объявим анонс, то есть, когда будет вебинар по криптороботику. Там тоже много всяких интересных вещей. И главный адвайзер проведет для нас с вами этот вебинар. Фу, я закончил 58 минут, по-моему, мы вложились, представляете? Вот. Ну, вопрос-ответы я не знаю, имеет смысл с делать или нет. Ну... В целом, вот мое лично, то есть я сейчас уже больше 20 лет в бизнесе, то есть у меня было и традиционные в и сетевые, то есть представьте, какое огромное количество мероприятий я вообще посетил. Такого мероприятия я ни разу еще не посещал. У тебя реально было такое ощущение, что день рождения собрались самые близкие, самые любимые родственники, и родственники еще один на перебой другого удивляли, почему всем еще становится лучше, и вот, блин, это вообще это было, ну, что-то невероятное. Поэтому все, кто люди были, они уже прекрасно понимают, что надо срочно делать визы и готовиться для Турции, потому что в Турции мы проведем юбилей, да, то есть там, там первый год после официального там открытия сообщества, то есть понятно, мы там проведем итоги этого первого года, там будут поздравления, признания. Мы привезем с собой несколько гостей, это будет шоу. Ну, в общем, в Турции у нас вообще все нормально, чтобы вы понимали. Там прям у нас партнеры есть, которые прям вот связи с отелями, с шоу, там вот со всеми этими делами. То есть там прям очень будет на уровне. И что самое интересное, в Турции мы как раз подбираем такое время, когда нету никаких праздников, ни, ни христианских, ни мусульманских. Как раз вот это вот окно свободное. Там и с ценами будет подешевле, потому что, ну, как свободные отели в то время. И это зима как раз там, то есть еще туризм не начался. В общем, цифры будут шикарные, и удобно будет приехать, ну, и море, солнце, и вся семья в сборе. Поэтому, э, ну, я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что билетов, скорее всего, не хватит. А, понятно, зал будет ограничен. То есть в Турции, чтобы вы понимали, там, на 2 или на 3 тысячи зал найти, это вообще практически нереально. Поэтому, скорее всего, зал будет всего лишь на тысячу человек. И я вам точно по секрету могу сказать, вот люди, которые были на мероприятии у нас э, в Казани, вам же Татьяна сказала, они уже пошли визы делать. Они прекрасно понимают, что их ждет в Турции. А в Турции мы уже научились на Казани, и мы конкретно знаем, что там еще нужно так крутить. Вот. Ну и, конечно же, я расскажу там вам, заберем все телефоны. Конечно, у нас чуть-чуть недоразумение получилось. Где-то 30 телефонов нашли себе нового владельца. Ну да ладно, это все, ладно. Главное, что... Главное, что информация осталась закрытой. <смех> да нет, шутка, конечно, там все нормально, у всех с Вот. Ну, в целом, конечно, да, очень сильно хочу, чтобы вы тоже увидели эту глубину. То есть суть, почему я очень долго думал, рассказывать или не рассказывать, то, о чем я все-таки рассказал, но в какой-то момент я принял решение это все-таки рассказать. И это было правильное решение, потому что сейчас ребята, ну, кто были на мероприятии, они поняли, что у нас не просто там где-то какое-то сообщество, где-то там какой-то курс записать, а мы знаем, как будет устроено будущее, и мы знаем, что мы займем в нем очень большое место. Да, вот так примерно. Я все. Время 0-1. Перетянули на одну минуту. В общем, друзья, всем пока. Я всех вас обожаю. Спасибо всем за поддержку. И по результатам форума уже понятно. У нас за вчерашний день было в два раза больше регистрации, чем в день там, чем раньше это было за последние два месяца. То есть, ну, видно, что люди, многие, наконец-то, до поняли, о чем вообще идет речь. Потому что у нас очень многие просто говорят, слушай, я не понимаю, почему, но мне хорошо, я хочу быть с вами. Вот правда вот у людей такое. Но люди, которые посетили тот форум, у них реально, я прям видел, сначала у нас покер фейс был, э, там, Серегин вообще просто, он прям в самом начале зала сидит, я думал, а меня еще так это все иритировало, я думаю, так интересно, он сейчас о чем думает вообще, почему он замер. Потом смотрю, там еще у кого-то подлипло, у кого-то сзади прорвало. Короче, ну, было круто, конечно. И... Классный пост-промоушен, да? Хочется на мероприятие, да? Специально это делать, специально. Ну, там и правда было здорово. Ну, реально было. Я просто был в таком, ну, в позитивном таком шоке. Прям супер было. Даже, ну, вообще, в общем, куда ни сунься, все было классно. Единственное, что у нас чуть-чуть помеха была, там же большой отель, и концерт настраивался, и вот на одном из выступлений там чуть-чуть там, барабанчик настроился. Это мы уже никак не могли повлиять, мы не знали просто, что там будет этот день концерт. А у нас так классно было. Первый день, когда все прилетали, Авраам Руссо выступал. Полный отель девушек и женщин красивых, наряженных, счастливых, на шампанском. Поэтому Себастья напалдел, он говорит, я не понял, что это происходит, мы где? Полный отель красивых, симпатичных девушек, и женщин. Представляете, да? На второй день было круче. Бои без правил. Девушки выехали, брутальные мужики заехали. Реально много. Просто все такие, такие сильные такие. вот. И на третий день концерт там. ну, Короче, было весело. Все, друзья, я пошел. Всем пока. То есть, я тогда смотрел насчет барабанщика и насчет того, что было громко. А мы потом все равно это сделали в плюс, потому что из нашего зала можно по лесенке было подняться и прям на сцене выйти и прям смотреть, как они играют. То есть там прям сцена, и там прям можно смотреть, как артисты выступают, как бои проходят, и мы туда очень ходили, даже даже большими партиями. Хорошо, что спортсмены не заметили, что вы так делаете. Ну да. Ну что ж, друзья мои, несмотря на то, что сегодня среда, а не понедельник, все прошло очень-очень классно. Увидимся мы с вами уже меньше, чем через неделю, в понедельник, в 20.00 по московскому времени. Друзья мои, здесь в чате миллион сообщений, миллион сообщений. У меня к вам огромная благодарность, Ой, фу, благодарность огромная просьба. Пожалуйста, давайте под этим видео не в чате, а прям в комментариях, вот, Именно в комментариях, когда это видео закончится. И еще раз поздравим Владимира с днем рождения. Именно вот под этим видео. То есть напишите комментарий под видео и напишите все, что вы хотите пожелать Владимиру. То есть чем больше комментариев, тем больше это видео поднимается в рейтинге. Поставьте лайк обязательно. Нас смотрело 360 чем-то человек. Пока только 47 лайков. То есть смотрите, если мы сообщество, мы работать должны так же, как сообщество. И каждое видео, каждое ваше действие, оно общий результат приносит всем нам. То есть, если мы сейчас поставим много лайков, это видео выйдет в топ, в рекомендации и так далее. Соответственно, его увидят еще больше людей. И мы простым действием, от вас только одна кнопочка лайк. Но если это сделают все, мы простыми движениями будем всегда в топе, а нас будут еще больше людей знать. Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на наш ютуб. Кто еще не состоит в группе ВКонтакте, у меня для вас шикарная новость. Буквально на этой неделе мы все, еще сейчас все протестим. И со следующей недели у нас ВКонтакте начнется шикарный конкурс с шикарной квест-игрой по социальным сетям. Это очень классно, это очень здорово, и будет конкурс потрясающий. Ставьте лайки, давайте вместе друг друга поддерживать. Увидимся через неделю, в понедельник. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Счастливо, ребят. Всех рад видеть. Хорошего вечера. Пока. Счастливо, счастливо. Всем пока. До встречи в Москве.